Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как венозная утечка. Мы поговорим о вено-окклюзивной форме эректильной дисфункции. Мы знаем, что эректильная дисфункция – это неспособность мужчины удерживать эрекцию, достаточную для начала и завершения полового контакта. И как правило, представляя пациента с эректильной дисфункцией, представляем уже лосеющего, стареющего мужчину, старше 50 лет, с кучей кардиологических проблем, у которого в том числе плохо возникает эрекция. Однако наиболее неприятно, если к нам приходит молодой человек, 25 лет, высокий, сильный, красивый, у которого нет стабильной эрекции полового члена. Почему же так происходит? Эрекция, как мы понимаем, сосудистый механизм. Он обеспечивается то, что кровь приходит к половому члену, но при этом очень важным является то, что она должна быть а, срабатывать венокклюзивный механизм, который удерживает кровь в половом члене, и, соответственно, половой член жесткий, ригидный и способен к проникновению во влагалище, способен к проявлению полового контакта. Если же этого не происходит, то поступно начинается венокклюзивная эректильная дисфункция, или говоря по-простому, венозная утечка. Наиболее часто ее причиной является слабой сосудистой стенки. Именно поэтому очень часто венозная утечка часто бывает у пациентов с фарикоцелем, с геморроем, с варикозом на ногах и с другими прочими проблемами венозной стенки. Что же делать? В общем-то, раньше таких пациентов их пытались лечить консервативно. Но от Виагры и тому подобных препаратов очень мало эффект, потому что приток крови и так хорош, основная проблема в том, что нет удержания крови, поэтому этим пациентам даже в молодом возрасте ставили протезы, однокомпонентные или трехкомпонентные протезы. но поставить 25 лет молодому человеку протез, это, соответственно, обречь его на использование такого протеза пожизненно, потому что если мы ставим протез, мы разрушаем собственную кавернозную ткань и исключаем собственную реакцию полового члена. Поэтому в нашем центре именно для таких пациентов разработан специальный метод оперативного лечения веноокклюзивной эректильной дисфункции. Он заключается в том, что мы сначала производим диагностику и определяем, по каким венам идет венозная утечка данной крови. Наиболее часто мы разделяем два вида венозной утечки, это дистальная и проксимальная. При проксимальной наиболее часто кровь уходит по пенильным венам, которые идут у основания полового члена. При дистальной форме кровь уходит в основном под глубокой дорсальной вене, она приходит в парапостатическое сантуриниевое восплетения и далее уходит. В зависимости от вида такой утечки разработаны два метода операции. При одном из них, при проксимальной форме, он очень часто бывает как раз у пациентов с варикоцелия, мы делаем операцию, как мармара, в пеноскратальном углу, и из этого доступа мы находим вены пенильные и, соответственно, мы перевязываем те вены, по которым уйдет патологическая утечка. Одновременно, как правило, мы производим операцию мармара. При дистальной форме мы производим немножко другую модификацию данной операции. Мы делаем разрез прямо над дорсальной веной, выделяем ее, ставим туда специальный интродюсер и под рентген-хирургическим оборудованием мы вводим металлические спирали в Вены, от которых уходит кровь оцентерийнего сплетения, тем самым останавливая вот эту патологическую венозную утечку. То есть на сегодняшний день проблема венозной утечки может быть успешно решена. Для этого используются специальные методики диагностики и лечения, но мы можем решить данную проблему. Многие пациенты спрашивают меня, говоря об эффективности. Да, конечно, мы понимаем, что если мы останавливаем заблокировали какие-то вены, то венозная кровь будет оттекать по другим венам. И другие вены расширятся, и рано или поздно венозная утечка может повториться. Все будет зависеть от того, как распределится кровь. Если не будет крупных коллатералей, то такая операция будет высокоэффективной. Если же сформируются где-то еще крупные коллатерали, то эффективность ее со временем снизится. Тем не менее, мы дадим шанс пациенту на успешную половую жизнь. Потому что когда у человека будет диагностирована венокклюзивная эректильная дисфункция, и станет выбор между протезом и нормальной половой функцией, данная операция может позволить человеку жить нормальной половой жизнью с его эрекцией, чувствовать себя здоровым, полноценной мужчиной. Поэтому, если такая проблема определилась у вас и ваших близких, пройдите консультацию, и может быть именно данный вид операции поможет вам сохранить счастливую сексуальную жизнь. Спасибо за внимание.